Незримо чувствую твое присутствие душою. Я ощущаю рядом теплые дыхание, Но лишь во могу я встретиться с тобою. В слезах кричат, продлись очарование, Мы уходим никуда, лишь наши души да, где Божий свет всегда, и гроз с дождями не бывает, но да, где Божий свет всегда, и гроз с дождями не бывает. Нет, ты не призрак, и не привидение, ты просто в памяти моей. Чудесное пространство Куда я возвращаюсь В те мгновения Когда мне плохо И не все мне в жизни ясно Мы уходим никуда И наши души тихо улетают Туда, где божий свет всегда И даже дождями не бывает божий свет всегда и гроз даже тян не бывает как хорошо что в душах есть советные места и наши души хранят и прячу Были бы людьми, ведь как иначе уходит, никуда лишь наши души тихо улетают, Туда, где Божий свет всегда, и гроз дождями не мыгает, Туда, где Божий свет всегда, и гроз дождями не бывает. Души тихо улетают, Туда, где Божий свет всегда, и грозу даже не бывает, Туда, где Божий свет всегда, и грозда жилья.